В этом возрасте поменять приоритеты карьерно-бизнесовые и начать инвестировать в здоровье. Если он не инвестирует за здоровье, значит у него на умственную, эмоциональную, психическую деятельность остался вот этот один треугольничек. Конечно, его никто не ни на работе не будет держать потому что они наберут вот этих молодых или хотя бы вот этих до 40, с 30 до 40. А это уже отойдет в отвал. И мы часто сталкиваемся в мегаполисе с тем, что желания брать 40-50-летних на работу особого нет. И к ним предъявляются. Они попадают под пристальный контроль, а если они еще болеют или еще что-то там, от них всячески будут пытаться избавиться. Потому что, даже если он очень крутой специалист, если у него нет ресурса здоровья и он не может держать чувственно эмоциональные нагрузки, стрессует и так далее. Естественно, он уже к нему отношение будет особенное. Вот. доход вот, в 50 лет. Дальше, принципиальный момент. Если у него уже на эту деятельность здоровья нет, и он, когда начинает что-то из себя генерить, это значит, что он залез в где-то разнородную способность и вот сюда в гиподинамию. Вот так. Опять. Но если все они вот здесь провалились вот сюда, в энергозатратах, вот сюда, в святая святых, и вытащили энергоресурс на жизнеобеспечение, у них будут реальные вегетативные проблемы, то, что мы называем, это вот у нас будет вегетативная, вернее, психосоматика, когда они вытащили вот отсюда, соматика это то, что нервная система, которая обслуживает, ну, поверхностный, вернее, опорно-двигательный аппарат. А если они провалились сюда, то они, у них будут проблемы с желудочно-кишечным, ЖКТ проблемы будут, с ЖКТ, печень, печень, почки. У них будут нарушения в эндокринной системе, эндокринная. Эндокринная система будет. И мы все, что здесь, печень почки, поджелудочная. Ну, кто посмотрит в учебник, то пузырь и так далее. Вот, Верхние, нижние отделы, они все будут пробиты вот по этому метаболическому макроблоку. И когда проблемы вот здесь в метаболическом макроблоке. Это значит, что они энергоресурс святая, святых и неприкосновенный запас вытащили. Здесь у них теперь будет дефицит, потому что они вытащили на социальную свою дееспособность, активность и соответствие. Поэтому это они вытащили вот сюда. Они вытащили сюда из через гиподинамию вот сюда вытащили и вытащили сюда свою детородоспособность и мы будем иметь простатиты у женщины это будет аднекситы уже у женщин это будет проблемы с эндометриозы там что там очень много это уже мы уйдем с вами в диагнозы но принцип в этом, что они залезли в святая святых и так далее. Когда человек начинает самодиагностику, первое, с чего он начинает, он говорит так, в каком я коридоре? Если он в коридоре с 20 до 30, если он в коридоре с 30 до 40, с 40 до 50, он должен понимать, что вот это его, ну, как бы среди, среднестатистический ресурс здоровья, и он убывает по этому конусу, потому что среднестатистический обязан прожить 80 лет. Обязан. Вот. И так далее. Поэтому мы говорим, что мы сначала определяем, в каком возрастном мы коридоре, а второе мы определяем, как у нас где-то с детородоспособностью? Хорошо, плохо? Плохо, значит, залезли туда. Если хорошо, значит, более-менее еще. Если мы, у нас уже гиподинамия, и у нас уже нет ни желания, ни, ни возможности ходить и бегать, значит, мы уже скачали энергоресурс на социальную активность вот отсюда, но если у нас начинают накрываться органы и системы жизнеобеспечения, значит, мы залезли вот сюда, в святая среда. Свист...